Боже мой, как я вчера бухал. Доброе утро. Где я проснулся вообще? Куда я попал? Мадемуазель, постойте! Вы слушай, сейчас не лучшее время, конечно, с похмелоги бегать. Мадемуазель, мне надо поговорить с вами. Я не понимаю, где Можете мне помочь? Извините. Здравствуйте. Стойте. Что это за город такой? Куда я попал? Что это за город, ты можешь сказать? Я вчера перебухал. Да чего ты боишься? Просто скажи мне название города, куда я попал. Да хватит орать, боже мой, эти феминистки, как же они заколебали, твою же мать, да, сразу орать, сразу шум поднимать. Я просто спросил, где я нахожусь. Здравствуйте, сэр. Сэр. Сэр. Скажите мне, пожалуйста, что это за город? Название города, вы можете мне сказать? Сэр. Ты меня специально игнорируешь? Это потому, что я белый, да? Был бы я черным, ты бы мне помог, я правильно понимаю? Ублюдок. Что такое? Так ты ничего не видел, подожди! Если тебе скажешь, что это за город, я тебе ничего не сделаю. Стой! Блин, ты тоже черный, но ну, вы же мне, конечно, не поможете, потому что вы думаете, что я угнетатель, феминистский черный. Куда я попал? Я не понимаю. Ты город мечты электроникарца или что? Хватит орать, хватит меня выдавать. Да! Блин, этот был белый, может быть, он мне помог. Так, никакого расизма на самом деле. Я чувствую себя огнетенным в этом городе. Что за дела? Я сейчас выгляжу как полицейский, по-хорошему они должны отвечать на мои вопросы, правильно? Добрый день, сэр, офицер Похмелья. Вы не подскажете, пожалуйста, в каком районе и каком городе я сейчас нахожусь? Мне нужны ответы на вопросы, пожалуйста. Стойте, сэр, пока я вас не задержал. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Что это за город? Почему все хотят от меня убежать? Что это такое? Какие тут все паникеры? Кошмар. Боже мой, ребята! В этом городе мне никто не поможет, насколько я понимаю. Надо найти хотя бы похмелиться, что ли. Эй, эй, стойте, стойте! Что такое? Подождите. Твою мать, да что? Я просто спрашивал, где я нахожусь, откуда, почему такая пальма-то сразу по человеку! Алло! Что это за город? Куда я попал? Слишком много людей с пушками! Ну конечно, тут половина населения черная! Естественно, тут у всех пушки! Так, кажется, оторвался! Так, надо, наверное, срочно сведеть одежду. Потому что они теперь понимают, что я не настоящий полицейский. Здрасте, сыр, я к вам обращаюсь не потому, что вы черная, потому что мне нужна помощь служебное задание. Так. Эй, у тебя есть пистолет? А, ну конечно, ты же черный. Иди сюда. Пойдем, я попробую в тебя переодеться. Почему я не могу взять себе одежду? Это типа что, черного нельзя ограбить? Опять угнетают белых в этом городе! Что за дела? А вот это, может быть, мне пригодится? Тем не менее, я все еще решил свою проблему. Они все еще знают, что я не настоящий полицейский, и мне надо в кого-то переодеться. Один раз я все еще побухал, проснулся в городе, который максимально ко мне враждебно настроен. При этом я особо ничего такого людям здесь не делал. Я просто спрашивал, где я оказался. Неужели они так не любят бухариков? Так, я вижу, здесь есть какой-то рабочий. Вот эти ребята могут мне помочь. Извините, пожалуйста. Твою мать, ну естественно меня заметили, да? Так, все, я садовник! Ох, какие классные кустики я вырастил в этом замечательном городе! Здравствуйте, я садовник, привет! Политическая листовка? Ни хрена себе! Ты шок пропагандист, что ли? Так, слушай, на самом деле мне вообще плевать на всю вот эту херню политическую. Мне надо пивка. Ты не знаешь, у вас тут халявное пиво есть? Где здесь пивасик-то наливают? Скажите мне, пожалуйста, мне бы очень пригодился. Здравствуйте, сэр. Я просто садовник, просто садовник. О, может быть, здесь где-то есть пивкой. Ой, какие-то тут слишком серьезные. Если честно, места... О, боже, боже, боже, боже. На всякий случай. Так, слишком палево, ты здесь валяешься, друг мой. Извините, пожалуйста, я хочу пива. Мне пиво нужно, есть пиво где-нибудь? Пиво, пожалуйста! Я просто за пивом зашел, ребята! Просто за пивом, что такое? Блин, почему ни у кого пивка нет? О! Я хочу пиво, во! Вот, я вижу пиво! Почему не открывается, твоя мать? Что за город? О! Эй, не мешай, я просто похмелиться зашел Я просто зашел похмелиться, ребята Хватит быть такими агрессивными Боже мой, и все из-за того, что я просто баночку пивка хотел взять, да? Не надо мешать человеку похмеляться да, Наконец-то э, Не понял? Что случилось? Почему? Почему не берется ничего? Дай мне пиццу, подожди Дай пиццу! Да твою мать! Я не могу взять пиво, не могу взять пиццу! А, что за жизнь такая? Надо заканчивать бухать. О, случайно да, набор, конечно, неплохой. Блять, палево! Ладно. Я думаю, что вот это их убедит мне налить стаканчик пива. Какой-нибудь, может быть, бар мы найдем, посмотрим. Ой, кажется, меня заметили. Я прошу прощения, ребята. Простите, ребята, я, естественно, не хотел этим с вами заниматься совершенно. Вот у них теперь не спросишь, где здесь бар ближайший. Что-то мне подсказывает, что даже если я в таком приличном костюме, но с пушкой здесь буду ходить, могут расстроиться э, жители данного города. С другой стороны, может быть, они наконец начнут воспринимать меня серьезно и будут отвечать на мои вопросы. Здравствуйте, господа! Слушай, не подскажете, где здесь бар какой-нибудь? Бар какой-нибудь или магазинчик с пивом? Алло, ребята! Алло! Слышите, где? Бар где? Отвечайте, где бар! Где бар? Где бар, говори, иначе я тебя расстреляю, как твою подружку, мне нужно похмелиться! Быстро говори, где бар! Че вы такие неразговорчивые тут все, я не понимаю? Всего лишь надо было сказать, где тут Люди, которые пили-пили, похмеляются, вот и все. Может быть, на этой вечеринке люди знают. Здравствуйте, здравствуйте, ребята, всем привет. Есть бухло у вас? Всем привет. Не Обращайте внимания на эту пушку, я вполне себе добрый человек. Если мне налива... Ох, наконец-то. Я сейчас просто коктейльчик себе ебану с огурочком, если вы не против. Да что ж тут ничего не берется? О, я не могу ее взять. Ну, надо перестать пить мне уже, не могу взять, вот же, вот, счастье, оно прям передо мной. Можно хоть водички-то попить, пожалуйста? Ах. Ах. Ах, хотя бы вода. Ах. Что такое? Извини, я просто воду пью, что тебе не нравится? Что такое? Не выюбуйся. Да, это я. Я могу тебе помочь. Боже мой, ну что такие люди тут неприветливые? Кошмар какой-то, если честно. А, ладно. все хватит. Я домой поехал. Идите в пизду. Эй! Да что же вы стреляете то сразу по мне, вашу мать! А, а, а, а? Что за херня? Мне что, все это снилось? О, сейчас-то мне точно скажут, где здесь бар. Уитлтон Крик. Слушай, ну Крик это же, блядь, вишневое пиво, правильно? Значит, где-то тут должны его все-таки наливать. Мне такие сны снятся с похмела, что просто кошмар. Кому-то я хожу, всех убиваю, все знают, что я на такой не способен. Я вполне себе нормальный человек. Йоу, стой, стой, скажи мне, пожалуйста, ты хочешь выпить? Я тебе поставлю даже, я тебе поставлю бухло, просто, пожалуйста, подожди. Пожалуйста, давай мы это самое какого, Пойдем вместе выпьем, только покажи мне, куда. Я оплачиваю и все. Куда? А, там бар! Ну пошли. Пойдем, давай. Где бар? Давай, веди, веди, веди. Да не плачь, все нормально. Я тебе куплю пинту-пивка. Все хорошо. Что такое? Тут что, бар, что ли? Где тут бар? Это как то новое модное хипстерское место, слышь? Ты мне обещал провести там, где бар. Все, все. А, а! А, за что? Я же вам ничего не сделал, боже мой! А! А! Твою мать! Так это что, был не сон? А как я тогда переродился? Что со мной происходит? Может быть, это какая-то суперсила похмелья, что меня никто убить не может, пока у меня похмелье, и я не похмелюсь? Так, надо проверить. Hey, you. You get of grass, you you stony Слышь, ты что ругаешься-то, Слышь, ты что ругаешься-то, а? Кто теперь будет орать про свой газон, а ты старик? Я все еще ничего не могу взять. Это, видимо, и проклятие, и суперсила, да? Мадемуазель, здравствуйте! Привет, привет! Не хочешь со мной сходить куда-нибудь? На чашечку пива, не хочешь? Не мешайте, пожалуйста, я тут с девушкой разговариваю, да? Пойдешь со мной пиво пить, я сказал, ты, сучка! Последний раз тебя спрашиваю, идешь со мной в бар или нет? Сука! Эй, Алло! Ну! Меня нельзя убить, чувак. <звы> вот это что-то поинтересней. Ммм, телохранитель. Здорово. Все, теперь меня никто не видел. Правильно? Я просто телохранитель, значит могу носить оружие. Еще бы пиво бы выпить, а это было бы совсем замечательно. Курить это вредно! Особенно в том возрасте, чё ты смотришь? Да, я ее убил, что ты мне хочешь сделать? Я стрелял, я себе, капитан очевидно, все верно говоришь. Эй, мадемуазель! А вы не хотите со мной пивка выпить? А? Эй, я здесь, дурак, куда ты бежишь? Идиотик, блядь. Я даже не знаю, что ли тебя спрашивать, пойдешь, ли ты со мной пиво попить. Слушай, ладно, ты сидишь за меня тут, я сейчас вернусь. Чё орёшь-то? Не привлекай внимания лишнее. Понимаешь, тебе это ничего хорошего не сделает. Я тебя предупреждал, что нехер бегать по всему городу орать. Никто не любит шумных соседей, ты понимаешь, в том числе и я. Да? Беги-беги, тебе это не поможет, запасная. Извините, пожалуйста, сэр, но она сама напросилась. Она бегает и орёт. Между прочим, вам надо сохранять здесь покой и порядок. А это приходится делать мне, понимаешь? Эй, стой! Еще один шумный сосед нашелся, я вижу. Все, теперь все молчат, а ты? Да боже мой, сколько же у вас здесь крикунов, то? А? Блять, у меня закончились патроны, ничего, я с тобой справился голыми руками, ты вроде безоружный, да? Эй, дорогуша, я тебя и в кустах найду, никуда от меня ты не денешься, я тебе честно скажу, иди сюда. Не волнуйся, я по девочкам. Так. Все, я медработник, все нормально, медработник, абсолютно хороший мужчина. О боже, сэр, с вами что-то не так. Будь я настоящим медработником, я бы, может, тебе и помог, но пока ничего не выйдет. Почему у тебя нету пушки, скажи мне, пожалуйста. А, вот и она. Спасибо большое. Здравствуйте, друзья, всем привет, всем привет. Мадемуазель, хотите, я могу вас осмотреть? Я могу вас осмотреть, если хотите, нет? Я самый квалифицированный гинеколог в этом городе. А у вас тут, я смотрю, вечеринка веселая, да? Так, ну вот это уж моя стихия. А если попробовать попить вот так вот? <связать> а, получилось! А, да! Замечательно, наконец-то я похмелился. Можно и банку газировки взять. А, да, наконец-то проклятие снято! Представляешь, проклятие снято! Ты дурачок, я теперь могу бухать снова! Это же так охуенно! Тебе что, не нравится что ли? Я тебя научу манерам! Чего вы тут все встали, а? Бьете мое пиво, сукины дети? Она мое! Она мое! А черт, я же умру, если меня убьют! Ой, твою мать! О, боже мой! Опять я какой-то ты въебал! Приснится, как будто я в прошлом каком-то, каком-то маленьком тихом городке всю жизнь прожил в этом мегаполисе. И приснится ж, такая херня, фу. Чувак, а ты где сделал то, чем ты удолбался? Скажи, пожалуйста, мне нужно тоже еще. Эй! Слышь, сладкий? Есть доза у тебя, а? Да что ж такое это твою мать! Как вы меня заколебали в этом городе! Ну, вас нахрен! Зн... Ладно, когда-нибудь это закончится, но не сегодня.